Всем рисом Макс риск видео вокруг одного от этого колдуна в лазик. Я не видео. Первая наздра. Пока не сидит. А как еще там у меня раздал? 39 тысяч. Буквально 9 тысяч вот, ну Мы наберем вообще на пешку а? На этот вот. Ладью. Потом уже коня, основная перция Давайте на Ладью. Можно брать. Кстати, у нас кости с вами. Подписка, чтобы получить нового персонажа. Орка наизник. Прикольно, прикольно. Задание выполнено получили редкую карту. Карту Ау, не повезло. Не повезло. <coughs> а мы получаем квест. Давайте пойдем в квест, поняли. Призвал, призвал. уже до конца вершин. А, призвать Сикинс, убить вражескую сову угу. призвать скелетона. Ценница. Скелетон Викинг. Викинг. Уберем кия, потому что ты будешь обливать армию. Викинг. Хз, а я не знаю, где викинг. У меня есть начать викинг. А, нету. Можно его купить, кстати. 400. Нет. В принципе, можно. А нет. Конечно, нет, там не купим, остается на что? Сценница и барвар. Э, Видите, я его куплю, потому что квест есть квест. Квесты дают им что? вот ну, что, награды, смотрите. кристалл Монеты. Это шикарные сундучки потом. Друзья, берите и покупаете Зачем он качать? Ну да, будто обидно если будем проигрывать. Но это не важно. Нам важен квест. Покупаем все таки я еще ютюбиле должен попробовать его ебой викинг взял а ну покажись. покажите викинг на что он способен мне очень интересно ага а -а -а. представительность призыва 135 такую нормальную пассивка метательный топор метательный топор 10 секунд такой атакуйся игрок против тебя он проиграет ну ладно возьмем возьмем и замесите Но я не беру, потому что у ну, вот, есть кузнец, это же 3 на 3 игра, а ну 2 на тоже считается, ой, так и хочу серебро, очень сильно, значит основа круто с единицом и викингсов там раз, без совы, ага, с единицы, 10 штучек, скелетоны 5 у нас нет, викингсов тоже есть штучку, понятно, скелетон, это редкая карта, где 5 штучек там редкость эпически а почему так почему не викинг пять раз не можно. почему так ладно так же быть чтобы... есть есть О, ё -моё, 22 2 2 раунд так ладно 1, 3, на 3 тем более возьмем кузнеца взял да все нормально там, 120 там, там 300 нормально там. Они уже знают, где мы находимся. Что там делаешь? Там парни, да? Я а, генералы. не ну, в принципе, можешь, генералы. Кстати, я что не могу призвать, чекуется сразу. Это раза с клана. Подожди, кто? Ты чё с нашего клана? <связать> ну, все, не, ну, получу. Сейчас два, два, Я призываю одного. Дальше что-то нужно будет. Может, нового построить. Нет. нужно экономить войска. <связать> И как-то вместе. как напарники. на воевать тоже. Так, давайте два войдем с обычным тоже может быть. А. -а, -а. Сову, нет? Этого нам нужно вперед, так отрезаем. Минерала нам нужны, да? Так как там дела? Мы ну, против груза вы запустить? Почему бы и нет? Освободи. Освободи. А то что такое? Давай. я второго туда. Что ты делаешь? А ищешь? Ищи. Только я сал призвал, да? Обычно. Да. Нам тебя вот, будете прикрывать все. Расскажи нам. Сава нам да, я расскажу. Чем враг найдет, где он сам. Посмотрим, возможно, как субсурбаса и не стоит. И вот тем самым. Вот так вот. -хм. Понятненько. Все же хочет напасть на нас. Напал на кого-то. Это что-то штука. Путевнув. Странно, где он пошел? Нам пошел. Срал знает. Давай сигрем посмотрим, Макс, Риска. Давай, база будет о oh, май будет здесь вот эту путь ярко. Ну что, враг? Заметьте, у нас слушает. Кстати, достаточно маны. Мы должны варваров вызвать для квеста, да? Окей. Варварс. Ну, так, так, давайте тут мы ускорим. уже собираешь? только ну, камню. А я с тобой, ну, можешь команда, а? А, ну ладно, в принципе, как хочешь. Ну, как насчет счет казарма? Да мы тебе типа, кто за <как> Окей. Что значит? Давай. Сейчас я должен такой потому что у меня только да? Понял. Тук -тук -тук. Потом убиваем, потому что нам квест. Вот не ну как понимаете как он варвар он даже гипноз шикарным шикарную не сна так друзья варварс плюс э, мой кузнец он такой прочный и такого же сильного Давай, давайте это пути да нужно тут э, как-то вместе соглашаться вместе атаковать вот и смысл игры данные и... зато у нас кровать как будет меньше меньше меньше хорошо так, давайте призывайте атакуйте призывайте атакуйте Я в шоке. давайте а, то есть и туда есть кстати так мост викинг здесь корна окей опишем и там квест там по 10 10 как говорит также же сказали что ли? Да, Поругли? Курки у нас слушайте, дался. А ты начал давать? Давай ты еще беги, да? Это варвар. Да, кузнеца он реально шикарный. Ярый гнешин. Да раньше я так пробовал. Нужен узел сделал... и огнетош. Шикарная карта, и так мне показывают, что мне 198. Ой, склад, перебор, кстати, перебор. Вот это будет тоже такой, настолько много маны. Барбара вот так, мне не жалко даже войну тратить. Вот так вот давайте. Вам да, не 198. И прибор так, чайка нам будем рубать. Давай, два, и полностью книгу. Я прям просто рубать как-то быстро урубать дом реально надо задуматься про видно вот, не понимаю почему он так сидела почему сказал что винта слабак, он потому что один один слабак а если сам с кузнецом это сила реально это сила потом попробуем сами. вами на самичок самичок ну, Ниндзя у нас тут прикольный, тоже, кстати, сам не просто клонирует, потом кузнец добивает и еще карту получается. Нет, сам гланд. Эконом класс еще брать манка закон За конститутивный брену эконом класс 135. А кого еще можно? Ниндзя 135. А нельзя? Они не одинаковые. 300 хп от сока 50. А ты же лучше чувак. сок курана 330 сок ниндзя 20. Создает копию Суши с 60% от собственного атаки и управляет ей 25 секунд. Перезарядка 25 секунд. По-моему, если у нас будет что-то прикольное, Ну совместно пока не с этим. Потом уже в будущем нельзя. А давайте продолжать с бедными Прикольный бикинг. И сок убивает. А еще продолжим. А ну-ка вот, well, no, в бой. Так работа. Шко так поднимусь на глуши. Главное. Научи нужна совместно так с напарником. А так карта сидит 2 на 2. 3 на 3. А не 1 на 1. Так, мы подождем. Майга, это же не карта. Ну ладно. Ладно, думаю, они нападут на меня. А я с Кузнецом, вот она с Варваром лучше карма. Сову не знаю запускать. Да, не надо. С чем сову. Надеюсь, чтобы... Что, заметьте, другой способ. Квест. А, квест, да. Ну, нужен квест. Так, напарник здесь. Я стрю казарму. И я казарму строю. Давай, давай. Так, враги, значит, там. Кейн, что там туда а, значит кусин стоит 300 нормально берем еще давай бурбай значит сильнейших. давай самая прикольная карта на карты вот счет этого не знаю ну ладно хайбу уже а, давай не почему будем через там пол так скажем секунды нас нужно нам нужно еще буквально еще одного кузнеца может быть нужно пораньше чтобы, чтобы сэкономить там ванна у нас волну э, ниндзя э, кого врубаешь уши, уши ты бро дело такое вот, нет не выруба вот блин у него выруба лови его блин давай врубай давай блин. на на красава он думал что он красава сейчас. а что а там в руби? давайте ка убрать. варвару сам не куда мы все вроде нас покусали нас покусали бро помоги и там квас, конечно ну ладно бро нет ему все равно вот так тебе на базу вернусь почему бы нет Значит, ремонт будет тоже кстати нужно с этой казармы призвать кое-что никакие сбор точки сюда дал он уже я выжил? Я не верю, что я выжил. Ну ладно, очень будем радству Все, ага, все конец. Можно хоть на базу там? Ну, чуть -чуть, на экономику хоть что-то может Все аккуратно ходим, на экономику. Вот друзья, что поделать У Нас просто нет, нет на ковда, придется экономику разрушать. М -м. Да шок. Блин, тут конечно на противники. Ну ладно заметить нас сразу валим ну, ладно чувак остались только за тобой mm -hmm. оставил небес даже никаких не сохраны ладно Сан копайте отнесите к чему там вот даже что нибудь Сан, давайте Ну, ладно попадет. делать мой гамма даже нет ресурсов чтобы потом что Ну все я последний групп больше первым кто умрет <laughs> я последний <laughs> так и хотел нахали там колосс помните хотел это карта не, ну классный классный это не моя да, это моя не постройка не может построить все, вторая мировая, уходим тоже уходишь? стой михая, с тобой идут мои пехоты реально вторая мировая о, немцы, немцы, немцы. <с deal>, немцы, нимся. Сколько отряды, слушайте? Реально. И там бабахка идти. Бабах. Один мой отряд. А тоже. А ну-ка отряд. Отнесите. Тоже нельзя отнести. -мо тут немцы, Куда идти, блин? Нет, я не хочу, я хочу выжить, я отстань. Нет, немцы. О, -о, О, друзья, тут вокруг немцы ай яй что же делать? Топа, немцы нападают. ой ее яй Давай по камушкам, по камушкам. Вы, блин, сюда нападут. Блин, я тут Блин, там меня Почему? Почему не даже не Не убивайте. Камни-камни-то учились, комнаты, Привет, играем. О, вот так вот давай. Как будто <звы> я профил план. Не застал этот клан, клан, план. Стреляю, сейчас клан. Ты ч он такой пульба? Вроде бы кто-то из руков вариант, что с нашей клана. -а -а -а. Ладно. и цену тинуться еще. Скантин. На мукам. Сам тянуться. Мало ножен. Там топ-там. -то. Вот взял еще, кстати. На шахадаю. Потоп, шахадай. Делом сюда. Да, прикольный персонаж. Не начинай, а на эту экономику вражескую, вражескую. И ты так выиграешь. Тем более мне нужно класть сову Давайте. сам даже не знаю ну, технологию взять там бас построить да друзья с чем я кузнеца взял это 3 на 3 чувак что ты делал что ты сделал берег новых 2 на 2 1 на 1 кузнец 3 на 3 ⁇ ладно друзья придется убиваться так вот даже нам новый Можем построить вот очень Фу. так сойдет ну, еще бас о. Вс ⁇ И догонит нас. Вс ⁇ защита есть. И еще один солдат. Как там его? Ты что, покажешь? Олдог. А покажешь? Олдог. -а. Надо. Слушай, я могу тебе, чему нету. Ой, лоу. Чвак, дай декнул. Не сможешь. Давайте труб вас поступить по множеству. Там база. Это мой воин, да? это как сработает сработает он окей там буквально 2 как понимаю так это мы да Ремонд я вот. что то произойдет вашу подох. Давай решимся. Что -то, что? Что такое? А отступайте. Копать. Блин, не напали на камеру. тоже могу так на это И я неправильно базит до экономики ход дох от чего-то ха ну ка на базу кстати хай они придут но... на базу так да, то секретная база моя ха-ха Квест, квест, Его Целитель не забыл, не саму забыл, забыл. И чувак Смотри, тут прикольно, что взял красаву но... но. Ты хочешь эконом класса или симу? Меняшу, мышь я Бо, Друг, раз, ладно. Если ты проиграешь, берег, но. Все, друзья, мы изменяем. Пойдем, если я проиграю, бро. Сами кузнеца. А если пора путиковать с...? не будут хуже, наверное, сами будет хуже. Так, за мной играю хороший напарник, как я понял. Это очень хорошо. я снова на эту карте. Отлично. это буду понимать, где все находится. Шесть Чё блин, такой медленно. Давай строим быстро. ничего не строит, что чувак. Ты быстро строить что ли? Лугончик, гонку, гончик, ага. А, кстати, да, мне 30 нужно, а не в ново. Вот такого себе Потом базу стоим, конечно, кончится. Как... Но потом, это будет время, чтобы покинуть нормальный, было бы бучатка Только у нас одна земна пьет, а вот летающих только в виде кразами. Ну, не бьет, да. Вот чем Так, кто второго? О, oh, мой Так, уже все. А, группа, группа, группа. Нет, не напали. Йох. Так то Как хочешь. Не приводить. Тоже. мне даже не помог а, ну в принципе тоже стоит а что вновь шел кстати кстати да. ого это а много кстати да но... так выйти атакуйте ремонт что не понимаю как это случилось в принципе тут снимать какой-то, то боюсь недолго. Какого черта так, так, так. что там что? Стрит, зрик, опа, Я псов просто врубаю, чувак, брипса. Что такое? Ниндзя? Уху, хром ниндзя, класс. И знаете ж, я просто их врубаю потихонечку. сколько он их ставит но я их вырубать Ах, почему какого ты ну такой ну, реально ну, я справляюсь отышал нет ну тишо давай о красава красава давай красава давай давай, давай красава ты же не видишь врагов ремонт чел делаю ремонт чел давай а и гноув еще может быть гноув я бы запустил я бы затащил кстати вкусница реально вкладываю, ты игра Ну что, если сказать если проиграл, то... Так, скажем. Чувак, там есть те Или ты неумный был? Я думаю тебе хватит на этого. Но он не так уж доросстойчив. Срок стоит. Понял? что ты? твою, твою, твою, твою, запускай. Если не запустит, то я его ненавижу. Почему так? Потому что. А, блин. Что это такое, враги уже? Хорошо. Новая колба называется только э, толпа. Почему они так притягивают? А? Так, атакуйте мы всех колбить. Чтобы понял, что мы тут не атакуем. Что он трусит. реально трусит. Тут. Что тут строит? Так, полном э, объемно атакуйте. Также тоже новую базу строить, чтобы по -быстрому там Йо, всего это в духе собрать. Как думать, я выграю? Конечно, не. Напарник. Ты тетю лишь, Ты можешь запустить, я тебе верю. смотрите напарник может этого 40. У тебя было 2, как я видел. Ты мог туда вот направить. Все было бы четко. Хорошо, блин. А вот Мне самому все качать. Дай бог, чтобы эти арки были слабыми. Если нереально сильный, то. Там крышка крышка. поделать нам крышка. Попробуем, конечно. Лишь шанс, маленький, но есть. убивает его. Ладно, на базу. Ну, ну ты нопл пришел, ты пошел. Друзья, ну ненормально, чего. Просто тут Он мог это сделать. Это у нас клан вообще в буст. Бессмысленно. Точнее, вот сдали. Есть, есть такие игроки, которые сдаются. И несмотря на ролики что ли? Ну, пошел. короли Ну, клан может быть. Королев самый классный тоже. И ранее они смотрят. Ну, все, тогда берем Нигузинса теперь потому что это битва а не 3 на 3 она вот ну, тут нет кстати стоит окно прокачать шаходова По реальному я же хочу там экономики поломать точно шаходок нужно чтобы экономику поломать так сегодня я куплю одну штучку друзья чтобы прям квест точнее чтобы стать сильнее вот потрачу я потрачу не жалко вот. первом пятого там квест там сразу сказал, угу. если цинтенист тоже, если цинтеница с нет, то супер-атака, супер-дев, точнее, почему я не вздумаюсь? наверное не волманы, потому что напали такой, сим. просто ну наш ну, там блин он ничего не умеют, почему даже регон не подстроит, думал хоть что-то есть, но он просто выкинулся, как хочет. даже горгулию реально победить как? Как поведеть Да easy. Экономка развивает угу. Потом больше больше расстро... построил больше я на карте строил. Я уже ролик вылаживал. Я наверное, понял, что я ролик уже вылаживал. Куча горгуль и меня не уничтожить, потому что я ему подался, сказал, что я к заполняю не все то, что я проиграю. Я вам что целый ролик доказал, что я могу затащить Так бывает 2, 2 Берем 3 Давай тогда здесь прям прикрыть так дальше мы строим этот потом это вот в конце концов и если бы я собрал кучу кучу кучи генераторов то было бы лучше так у кучу деф ну не знаю чувак ну ладно ладно так уже быть а что мне есть по дефом по, по мне даже нет силача. Лол. Лол. у меня нет силача. Я поменяю его на эту. А, мне квест там точно. Саву возьму призвать. Призвом, принципе. Ну и все. зову кстати. Давай на да. сау, сау, Сау, Вот. Если будет четко, если мы узнаем, чему там брак занимается. Все с Скажешь Вот. Ага. Хорошо. Давайте уже В принципе, логично, чтобы по быстрому канал сломать брак. Давай этот с шахподогом. Ну, второй шахподог. И кораблик. Согласен, найди шахподог. Проходай. Конечно, это шахподай. Базу все-таки, хочешь-то построить? Окей, потом посмотрим. Построим чашку подога. Ходай. реально он тут строит. так нога стоит высекаю сюда я все базу здесь строим чтобы качивать посидел попытаюсь Нового. Ну, да в принципе все врубаем всех Слушайте, я вам реально тут что тут построил клас менту модель строй струй стро. там по мать и так скажем кусочки по так скажем отступаем все все войска отступайте на ну, базу все ломаю спир нам лишь бы квестом ставили цинки не пару штук. Ну на это сделаем. Только чего не понял. Да, типа того. Как насчет еще одну балл? Нет. Не знаю, бро. Так, а ну-ка посадка. значит видишь сюда вот от центра вот здесь может быть. нам говоришь когда приедешь Раз, там уже битва а, а я на вторую паду кстати буду очень классно на вторую Паду. Шо! Какого <свист> черта? летающий Ладно, я, я не ждал. чё что нам делать? Ладно, давай еще одного. Я какого-то черта не понял. Ну, что пошли вместе мы сила как я знаю на да? пойдем пойдем пойдем пойдем вот и все миралы тоже так и так берем их конечно мы берем их летчика давайте будем по стой корабль ага ладно кстати а где нас тут все персонал а они... они ж вперед пошли кстати да они механизм видят как я понял У нас напали вот у нас напали возвращайтесь на базу прием возвращайтесь на базу возвращайтесь ха внезапно удар как он такое потом так делаем куча шаходов реально шаходай прикольный персонаж. И регенершнс. Кстати, нам нужно еще Потом заметите где-то в этом офисе. А ступни Ремонд, кстати, сейчас Что там еще? Вот здесь в Азиком. Там реально был армия вроде наша. Ну ладно, так уж и быть. Шахдоги вместе с этим классный 20, как то так вот если нет, больше мы тогда еще казарм там построим и тут секретно база как и наш напарник были вместе которая а я один данный попасть что-то давайте все войска к нему молится ну, а там хотел почему бы нет кстати шапода верните шаподай сашка Живой на. думаю? У нас столько персонаживают. Мы там взяли летчик. Подожди, посадка. видите пока что. Нам нужно еще один душаходай. Сова, отлично. Сойдет соло, чтобы враг А потом что-то все поехали неужели враги напали на а о враги здесь находится? Я вообще не понимаю. А знаете, водитель сюда вот на экономику разрушайте. Внутреннюю экономку экономику. И не возвращайтесь. Что хм. тут такое? За. А как они вырвают, кстати? Пока меньше экономики. Жили лучше ходоги реально покачать. Вот это чувачки, эконом класс, Так назвать. Вот я отлично. Оо. Я не знаю, друзья. Кого черта не выбрали? Будем пересматривать, будем учиться. вот честно я не знаю у них уже должно закончиться А, -а, -а. так вот у нас что -то. если бы я собирал там так скажем ну, и там персонаж дэ выиграл встречать Ну нельзя понятно с этим это что есть тут пересмотрим один значит копил минерал второй значит стрел войска это мои Сохнет. у них тут 2 четыре 4 экономики ясно а экономика это класс класс класс класс, класс. я понял экономику экономика не до сих пор экономика развиваю развивают. Большую команду, это моя отрада, друзья, это мой реальный отряд. Видите, шахатай, такое себе, видите. М -м -м. Классно. Видите, пожалуйста, курсовой. Со может, не вижу, Кстати, гений рыба, мне очень интересно. В интересно. шестьсот. Игра просто без 3466. Ммм, ше, шесть У меня 4, 2, других 4. Четверки это было. Четверки класс. Скачайте, нормально будет. клану оценю и сирать начну и если вырудеем не прочу клан, я прокляну это клану так может давайте я тут помню что проиграл тут будет уже напарник, который вообще блин тянул и помог ему ванну не было честно не знаю какая тут монопарни будет скорее всего тоже не пойду откладываюсь Да наконец. Смотри, что там кирдык не дали по ходу. Это будет вообще больно. Можно ладно так. И так. Ну что, да, чем-то по Ну блин. Не знаю что он такой мелодий ну. ну какой красивый Ой -ой -ой. кстати у меня слишком много пса и ну, мало бы так отступать дайсика не тупить не тупой что такое ну, что он сказать? Ну, во-первых, их слишком много. Во-вторых, я не понял, что дыры и как подберать. Ну, Мне же помощь пришла? Хм. Еще чего? Про... А, однопарники, они просто... просто. Что можно сказать? Они просто прокачены. Ты попрокачен. Повтор. Да, можно повтор. Классно. Да? Седьмые. Кык-кик. Седьмой стороны смешляки шутки с... смешляки псы первым угу. первые но кстати да я сильнее чем он был какого-то черта я все что нет нет и нет возможно это просто псы совместно с... с этими гаргулями три гаргули я думаю, что он мог писать. Потом все поняли, что он... это бессмысленно. Баш. Потом они А Пани просто тут, Он не понял, что у них что... есть такое. Водите, они а вместе. Так, ну я сказал, что как вы реклам ходите. А смотрите, алихбер, алихбэд, алихбэд, как бы вот пробовать из забыть на кубки, видите, 1900, 600 000, видите, были прокачены, коричневый прокачает, весна же дружку красавчику, как вам стоит? Ну, сетей Никого Ничего прыщать Шападаю Дрово, что? Дрово, Дрово, смотрите. вот это вот крови, что А на пальник чьи как? М -м. Да я. М -м, такое себе. Глаза, такие в семье. Не... Я первый Блин, черт, чёрт, там уже ходает. Нормально. Шаха, не, но ну, есть тактика, есть тактика. но маленький тоже прикольный. Потом маленький. Надо летать. Надо плакать. Может мне с маленьким, может будет плакать. Нормально, там уже есть. Как же видно, и на стопроцентно враг сильнее, чем я. Заходим, все прячемся. На принципе можно так прятаться здесь. Надо базу. Да? Также вот так. Вот как искать я сам mm -hmm. Все включили не нападал, ну как окружить, так скажем, площадь, что у нас меньше. не будем так делать, расселяемся, потом враг не почему ну, так, вот посимешь, а если, потому что подумай, поищи с пожалуйста враг чем занимается, это очень важно очень-очень это -очень. 1, -1, -1 это маленькая ошибка приходит к рыбам что нужно, нужно Проверь. Слава, поверь Слава у нас нашли Не знаю где он находится Ну, скорее всего у нас уже нашли Несколько намутки только Сейчас сюда идем или... И квест выполняем а, молодцы Слава, вдруг он там так, кстати, при Все, узнали, нашу ну, Ты, не Все, узнаем, что пролезнушь, близнецов, Неужели он там все это время. А я поэтому не знаю. Пошел, он а на Как думаешь, он настроил базу? Проверим. Давай. Да, все же тут строй. У обычных не взял. Каких? пожалуйста игнорируйте его я делал посадку. посадки последний а я боюсь его скоро время нападет четко не знаю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 Так он теперь не понял что происходит но мы теперь две базу уничтожаем <с doit> Нет, что я всех вони сюда отправил как я понял тут никого не оставил нормально убить вражеского. косов. я не знаю, а ты плащ нелон, кстати. Хоть собирай никак, планший виронок. С нашего дома я не ждал. Если брово обратно пришел. Ладно, ну что я кого-то погнал. Пойдем. Ох! Ох, ох, если он остался. Удачи и пока. Как вы хочешь стрим, э, ролик. Остановить.